Good morning, guys. It's Russian with Dasha channel, and you're welcome to turn on the subtitles if you learn Russian as a second language. Всем привет, доброе утро. Меня зовут Даша, и сегодня я приглашаю вас в мой выходной день. Я расскажу вам и покажу, как я провожу свой выходной. Сегодня воскресенье. И сейчас 9 часов утра в Петербурге. Пасмурно. И еще немного темно. Вот посмотрите, как темно в моей комнате. Сейчас я включу свет. И для начала... Мне нужно заправить кровать. Доброе утро, Семик. Семик спал со мной всю ночь, а здесь у нас Шила. Она пришла утром. Да, я заранее прошу прощения за звук. Звук будет неравномерный. Дело в том, что раньше я записывала аудио, звук на маленький микрофон, который был подключен к моему телефону. Сейчас у меня iPhone и, к сожалению, разъем у этого микрофона не подходит айфону. Нужно купить переходник. Поэтому пока будет такой звук, я еще Ищу оптимальные варианты, оптимальные решения. Записала видео, посмотрела его и поняла, что у меня немного опухшее лицо. Но это все, потому что я только проснулась. В течение дня я <laughs> буду выглядеть лучше. Да, сейчас сначала я хочу пойти в ванну, помыть голову. Если у вас вопрос, почему я сплю одна, мой муж спит в другой комнате, потому что недавно ему сделали операцию, ему изменили перегородку в носу, чтобы он лучше дышал. И сейчас он восстанавливается после операции и часто не может нормально дышать, у него насморк. Поэтому мы спим в разных комнатах, чтобы высыпаться. Итак, пора заправлять кровать. И я надеюсь, что вам будет интересно провести со мной день. Сворачиваем или складываем одеяло. Вот так. Берем подушку и сворачиваем простыню. поднимаем спинку дивана да то есть я поднимаю мы обычно поднимаем и кладем постельное белье в диван мы сегодня хотим съездить в павловск это пригород санкт-петербурга там расположен великолепный парк. И красивый Павловский дворец. Я очень люблю туда ездить. Мы там бываем каждый год по несколько раз, особенно там красиво осенью, но зимой там тоже хорошо. Летом мы обычно ездим туда на электричке, берем с собой велосипеды. Но сегодня мы поедем в Павловский парк на машине. Вот, все, готово. Сейчас я хочу поделать йогу. Минут 30 вот мой коврик для йоги. Я обычно пользуюсь приложением. Расстилаю коврик и включаю приложение. Ну все, я закончила делать йогу. Сейчас попью воды и пойду мыть голову. Жаль, что я не снимала, потому что Семик все время крутился вокруг моих ног. Пытался сделать так, чтобы я его погладила. Да, наверное, он голоден, поэтому нужно насыпать ему корма. У нас здесь много мусора. Это накопилась бумага и картон, которые мы увезем на дачу, чтобы сжечь. И здесь пластик которые мы отвезем в переработку. Насыпаю котиком еды. Хочу вам также показать нашу маленькую елку, которую я нарядила на днях. Эти игрушки мы раскрасили сами акриловыми красками. Здесь я вчера расставила книги на следующей неделе к нам в гости придут друзья и я решила подарить им вот эту стопку подобрала каждому свою книгу все молодец выходи выходи молодец сейчас я уберу и буду мыть голову я включаю душ Я обычно мою голову теплой водой, выдавливаю шампунь, намыливаю голову, потом смываю. Также наношу бальзам и потом снова смываю. Однажды я пошла в салон красоты в Таиланде чтобы сделать стрижку, чтобы постричь волосы. И там мастер мыла мне голову, и при этом она скребла кожу головы ногтями. Это было очень странно, неприятно и даже больно. И я не знала, что делать, потому что она не говорила по-английски. И я не знала, как ей объяснить, что мне неприятно, и что вообще делать такие вещи мне кажется вредно. Вот пришлось потерпеть. Хотя сейчас я понимаю, что сейчас бы я этого не терпела, я бы встала и ушла. Но тогда мне было 22 года, и я подумала... Ну, наверное, так и надо. Хотя больше в своей жизни я никогда не встречала мастера, который бы использовал ногти для мытья головы клиента. Так, в общем, я помыла голову, завернула волосы в полотенце. Сейчас буду умываться. Как вы поняли... Я не фанат большого количества средств. Это гель для умывания. Намыливаю лицо и затем смываю. Смываю гель или умываю лицо. лицо полотенцем и наношу увлажняющий крем. Я не пользуюсь никакими тониками, никакими маслами. Считаю, что сейчас в этом нет необходимости, в будущем посмотрим. Иногда я также пользуюсь солнцезащитным кремом. Немного, наверное, нанесу сейчас, потому что солнца в Петербурге практически нет, но мой косметолог сказала, что мне необходимо пользоваться этим кремом, кремом с SPF, потому что у меня тонкая и чувствительная кожа. Не знаю, насколько интересно и полезно такое смотреть, напишите в комментариях. Я знаю, что больше 50% моей аудитории мужчины, но я думаю, что мужчины тоже ухаживают за собой. Так, только не смейтесь, сейчас покажу свою расческу. Где она? Вот она. Я называю это дедушкина-расческа, потому что она маленькая. Ее удобно брать с собой в путешествие. Сейчас еще немного подсушу волосы. Да, кстати, фена у меня нет. Не пользуюсь феном. Когда работаешь в офисе, необходимо быстро высушить голову, но я работаю дома, поэтому в принципе у меня успевают волосы высохнуть. И так естественным образом. Вот, нужно повесить полотенце, чтобы оно сохло. И теперь я расчесываю волосы. Я начинаю с кончиков, чтобы не повредить их. Для таких волос, как у меня, подходит такая расческа минималистичная. Но, конечно, если бы у меня были кудрявые волосы, я бы пользовалась другой. Пришла на кухню, а здесь две голодные морды. При этом э, корм в мисках есть. Это означает, что котики хотят молочка. Достаю молоко из холодильника. Блин, да, я вижу, что у меня грязный пол. Не надо меня ругать в комментариях, я его завтра обязательно помою. На завтрак я решила приготовить гренки. Этот хлеб мы купили в пекарне. В нем здесь сухофрукты, немножко орешков, семена. Отрезаю несколько ломтиков, несколько кусков, разбиваю яйца, выбрасываю скорлупу, взбиваю, добавляю немного соли со специями. Эту соль мы купили в Дагестане. Она очень ароматная и придает блюдам хороший вкус. И теперь я буду обмакивать хлеб и затем жарить его на масле. Вот смотрите, что получается. Остатки яйца выливаю в сковороду. Убавляю огонь. Можно накрыть крышкой, можно не накрывать. Я сейчас накрою крышкой. И потом через несколько минут переверну гренки. Беру лопатку и смело Оп! переворачиваю гренки. Видите, одна сторона уже пожарилась. Оставляю так. А пока гренки жарятся, я нарежу помидорки чтобы положить их потом сверху на гренки. У меня такие ароматные помидоры черри, выращенные на юге России, по-моему, в Краснодарском крае, на веточке. Гренки готовы. И сейчас я сделаю какао. Мы сегодня решили выпить какао на завтрак. Насыпаю какао, наливаю кипяток горячую воду. Обычно я делаю какао со сгущенкой, со сгущенным молоком, но оно закончилось, поэтому я добавлю сахар. Размешиваю и наливаю молоко. Молоко мы покупаем в Тетропаке. Срок хранения такого молока 5 дней. Когда я впервые приехала в США, я была в шоке от размеров молока и напитков. Там молоко продавалось целыми галлонами, огромными упаковками. И вот так мы берем гренку, намазываем ее творожным сыром и сверху кладем помидорки. Клади помидорку. Вот так, да. Вот такой простой, легкий, быстрый завтрак. Смотрите, прошло совсем немного времени, мои волосы уже высохли. Выдавливаю пасту из тюбика и наношу на зубную щетку и начинаю чистить зубы. А пока мой муж чистит машину, я почистила зубы, накрасилась, оделась. Что еще сделала? Приняла витамины и Узнала, что на улице минус одиннадцать градусов, это довольно холодно, это морозно. Минус одиннадцать в Петербурге ощущается как, наверное, минус двадцать в Сибири. Что я надела? Во-первых, футболку, теплые колготки, штаны и водолазку. Сверху я надену пуховик, шапку и варежки. Шейла! Веди себя сегодня хорошо. Ой, тёп, тёп, тёп. Всё, Шейла, пока. Всё, я собралась, вышла из дома, а машина уже прогрелась и мне будет тепло. До парка ехать 45 минут. Вот это Московский проспект там аэропорт, а там центр города. Ура! Мы приехали в Павловский парк. Как я уже сказала утром, мы очень любим этот парк. Павловск начали строить в 1777 году, и здесь раньше была территория царских охотничьих, охотничьих угодий, но потом решили сделать парк, Тогда, в 18 веке, стали модными пейзажные парки, и первые такие парки появились в Англии, поэтому в России их также часто называли английские парки. Мы подходим к Павловскому дворцу, и смотрите, как круто здесь стоят лошадки, можно прокатиться на санях. Я, кстати, никогда в жизни не каталась на санях. мы решили покататься. А, точно, да, маленькая, пушистенькая. О, как мило. Сова. Впервые в жизни катаюсь на санях. Решили, почему бы и нет. Вот, мне нравится. Спасибо, до свидания. до свидания. Мы прокатились на лошади, немного замерзли, пошли отогреваться в кафе. Там выпили чай, который мы привезли с собой. Никита заварил чай в термосе и съели по хоть догу. И сейчас собираемся пойти вот туда, там очень красивый старый мост, и есть также несколько скульптур. Сейчас покажу вам, что я вижу перед собой. Смотрите, как красиво, как с картин русских живописцев. Знаете, да, эти картины русской зимы? Вот не хватает лошадки. Впереди. Мы любим сюда приезжать на электричке, берем с собой велосипеды, покупаем пирожки, берем чай, садимся, пьем чай, отдыхаем и потом катаемся по парку. Парк очень большой. К сожалению, я не посмотрела, сколько гектаров дети катаются с горы на катушках. Парк стал местом семейного отдыха. Люди приезжают кататься на лыжах, летом катаются на велосипедах. Особенно парк красив осенью. Я очень люблю это место и всегда приезжаю сюда, когда мне хочется отдохнуть от городского шума, побыть в тишине. Колоннада Аполлона. Сооруженная по проекту Чарльза Кэмерона в 1780, по-моему, втором году. У нас здесь была свадебная фотосессия. Здесь очень красиво. Смотрите. Или собачьи, или лисьи следы. Скорее всего, лисичка гуляла. Немного трудно делать видео, потому что снимаешь варежку, и руки моментально мерзнут. Смотрите, какой мост, и дальше дворец. А это утки, которые постоянно зимуют в парке. Их подкармливают, поэтому они никуда не улетают. Памятник императрицы Марии Федоровне. Сейчас поедем обратно домой. Хотим зайти на рынок, московский рынок, там фудкорт, и там продают очень вкусный фобо, вьетнамский суп. Мы приехали на московский рынок, чтобы поесть фобо, и смотрите, здесь зарядка для электромобилей, но у нас электромобилей нет, поэтому заряжать нечего. 16 часов, мы приехали домой с прогулки, плотно поели очень вкусный суп. Сейчас немного отдохнем, поваляемся, думаю, что посмотрим какой-нибудь фильм, а вечером будем изучать иностранные языки. Никита будет заниматься английским с американцем по скайпу, с моим другом и моим бывшим учеником Майком, а я займусь изучением норвежского языка. Никита вчера приготовил запеченный картофель, жареную куриную грудку, и сейчас сделал Салатик с квашеной капустой. Мы садимся ужинать. Капуста квашеная, <свеч> дачная. На десерт у нас чай с клюквенным вареньем, которое сделала мама Никиты. Я почти сделала выпуск уже двадцать пять минут, а день еще не закончился. Сейчас мы будем украшать окна гирляндами, будем вешать гирлянды на окна. У нас хорошее настроение, поэтому мы решили послушать винил. Это виниловая пластинка, а это проигрыватель. Мы повесили гирлянды и устали. Сейчас почти 10 вечера Никита пошел в другую комнату заниматься английским языком по скайпу, а я решила отдохнуть сейчас почитаю книгу, схожу в душ и лягу спать примерно в одиннадцать в половине двенадцатого, чтобы завтра со свежими силами встать, сделать уборку, пропылесосить, помыть полы в квартире. И наконец заняться норвежским языком. Завтра у меня еще один выходной. Напишите, пожалуйста, понравился ли вам такой формат видео. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Спасибо моим патронам. Желаю вам счастливого Рождества.